Ну что, офицер полетели, полетели, полетели, полетели. У нас Бомбить, задание. Да, собственно, нам масочки-то не нужны, хотя да. нам показывают, что масочки-то нужны. Нам нужны не маски, а нам нужны костюмы для отхода. Это, скажем так, два вида костюмов, снаряжение нуб и снаряжение пожарных. Я думаю, что нужно снаряжение, ну, потому что спецназовцами мы будем гораздо круче выходить. О, oh, да. Так. куда нам? Люстер. Oh. Прямиком логового зверя. Полицейский участок. Ah, ну, замечательно. Входите ну, в что? полицейский участок. Хорошо, Говорят так, нам. подожди, дай я приторможу И я спускаюсь, тоже. отлично спускаюсь. Я пафосно спускаюсь Э, ну чё вот. ты спрыгнул-то, дурачок? Вот и факт, я Прям на тачку, чё? офигеть Молодец, что. Все нормально, он, я он навожу большой, навожусь брата. Я думаю, нам нужно по стелсу, да, как-то пытаться Ага, по а Единственное, нет? что нам нужно по стелсу, Это оружие не доставать а, ну окей. А, найти костюмы агентов, нуп. Здравствуйте, ребята. А мы тут ходить вообще тут... можем? Мы имеем поживаете? право ходить. Смысл? Э! А потому что мы зашли в армари. Нук пошел отсюда. Нук пошел, пошел отсюда. Там он еще где там? Так, ой. О, женщина в здании. Подожди, у тебя там сзади что-то горит. Да нет, ради. Нет? Какой-то... Ох, ё, тут уже спецназовец. Да, и нам нужно одежду спецназа найти. Так. Полис департамент. Четыре звезды, Едрить его налево. Угу, так мышь. Так, здравствуйте. Опа. О, здорово. Так. так. ты его пришиб, а да? тут есть что-то, да. Он меня почти того. Подожди, тут армари нету. В там армори нету нет. одежды. Так, здесь. Тоже нихрена нет. Ой, ее Прилетели они. Да кто там прилетел? Погнали. Ух, ё я... Они прям из-за спины бегут. Баба! Баба! Какая-то баба! Так я говорю, тут баб. Да не И так, убежала. А а может нам на второй этаж? Нет, О, я тут нашел нет, лесенку я просто. уже нашел. Okay. Я нашел свою. А, может спускаться вниз надо, где я вот сейчас нахожусь? О, вот подожди, девушка. я тоже, я тоже нашел. Пошел? Отлично, что, тогда выходим отсюда. Я, И правда, я не знаю, какие... как мы будем отсюда выходить. Картиночки. Коп-копы. Ну, я попытаюсь. Ну, просто будем бежать. Ну да. О, нуповцы. Палити. Вот Слушай, а тут недалеко канал, погнали в него и туда в подземочку. Давай. Погнали, лети. погнали. вот все, я в канал уже спустился. Яу. Нам почти ничего не стоит долететь. Угу. Mm -hmm. Оу. До свидания, Копы. Над водичкой, над водой мы летим э -э. вдвоем с тобой. He <Brid Bana anyway> Опа. Промахнулся. Так, только надо будет постоять. Ну да. Ну что? И свою отчизну. Давай, приезжай. Поздравляю с новой формой. Скажи мне, пожалуйста, мистер Офесер. Да. Yeah. Ты никогда не задумывался о Боге. <р yo -isation> <beau> Я думаю, вовремя <SaturdayLook Simmons> говорить так. <связан> <связан> тебе не кажется? Так, не надо меня трогать. <связан> я кстати, хп восстановился, Видать, форма мне придала да. сил. Форма? Ты уверен, да. что форма? Может, это я тебе придал сил, а? Ну, иди <связан> сюда. Давай я тебе еще придам сил. <связан> иди Оп. сюда, давай я Все, тебе придам я пошел сил. отсюда. Ладно, поехали. Мне сказали, пора. Я, пожалуй, поеду дальше здесь. воу воу воу воу -во -во. Во, во, во, во, во. из разных выходов не они тут не захотели во, мне. Во, во, во. не я хочу через метро выехать <laughs> на пресс mm. ой а у меня прессор уже того и собственно мы летим так, доставлять все это дело в игровой зал и вот мы у игрового зала здорово спасибо что подвинул это было очень заманчиво с твоей стороны так, ну и давай посмотрим, что у нас, собственно говоря, тут осталось выполнять и осталось ли вообще хоть что-то, Да. что нужно выполнить. Заходькай. Так, да уже заходькал, заходькал. Те в пульках. Так, ну и нет, больше нечего. Нечего доставлять, так что, пожалуй, перейдем к ограблению. Ну Да.